Психологию и психиатрию много лет позорят, держат за горло из-за использования таблеток. Эта тему вызывает у всех беспокойство. К счастью, осуждение похода к психологу стало немного уменьшаться, но то, что люди обращаются к психиатрам и что им выписывают медикаменты, все еще осуждается. Вы это мне говорите? Я не опровергаю науку. Я сказал, что если в вашей жизни все идет неважно, это уже плохо само по себе. А если вы при этом еще впадаете в депрессию, вы только увеличиваете проблему. За что активисты? Вы тоже? Хорошо. Я объясню. Я все прекрасно понимаю. Я тесно связан с людьми, которые работают в этой профессии. Есть много людей. Ежедневно я встречаюсь с тысячами. Не каждый из них абсолютно вменяем. Многие не в себе, им нужна помощь врача и прочее. Мы не сбрасываем это со счетов. Но если вы не заложите в каждом человеке фундаментальную ответственность, что его физическое и душевное здоровье — это его забота, если не воспитать это с раннего возраста, еще больше людей будет сходить с ума. Не думайте, что все патологически больны. Нет. Патологически больные люди — не принимая лекарства определенное время, не могут побороть болезнь. А некоторые и никогда не смогут. Такое тоже бывает. Это уже другой вопрос. Но мы говорим о пограничном виде безумия, который есть у всех нас. Что-то идет не так, я тоже могу вогнать себя в депрессию. Я тоже могу загнать себя в депрессию, если то, чего я хочу, не происходит. Каждый может вогнать себя в депрессию, не так ли? Такое возможно или нет? То есть вы говорите, что депрессия — это выбор? Вы это имеете в виду? Вы думаете, что депрессия — это выбор? Пожалуйста, поймите, есть люди, которые патологически больны. Болезнь настекает их вопреки их воле, но многие сами себя к этому подталкивают. Представьте, вы сильно разозлились. Какое выражение вы используете? Ты меня с ума сведешь. Так что сознательно, намеренно вы злитесь, потому что получаете от этого какие-то результаты в обществе. Если вы продолжите в том же духе, грань между здравомыслием и безумием очень тонкая. Если давить и давить, однажды вы ее пересечете. В мире много людей, которым не обязательно болеть ни физически, ни психически. Я говорю не только о психических заболеваниях. Им не обязательно болеть ни физически, ни психически. На данный момент за последние 50 лет были проведены миллионы операций на сердце. Сегодня хирурги ясно говорят, что если вы откажетесь от красного мяса, будете правильно питаться, заниматься спортом, вы не попадете на операционный стол. Это противоречит правилам кардиологии? Почему же психология такая неуверенная в себе профессия? Вовсе нет. Есть определенные критерии диагностики, так что мне может быть грустно. Мне может быть очень грустно. Но это не значит, что у меня депрессия. У меня есть право на грусть. А кто этого не знает? Разве я выгляжу таким простаком, будто не понимаю, что кто-то грустит, а у кого-то депрессия? Но возможно ли, что многие люди вгоняют в себя в депрессивное состояние в определенные периоды своей жизни, а затем эти же люди также решительно выходят из этого? Да? Таких людей тысячи? Есть такое или нет? Таких много. Когда я говорю о «выбор», не обязательно, что все будут сидеть на препаратах. Может, это против какой-то конкретной профессии, но мы говорим о человечестве от Садхгуру, спасибо, хотя не думаю, что Анджели полностью убедилась в ответах. Опросы... Как вы можете полностью убедиться или не убедиться в факте? Если речь идет о мнении, вы можете убедиться или нет? Факт ли? То, что многие из вас, большинство из вас, конечно, еще молоды, мало повидали в жизни, но даже в этой маленькой жизни, которую вы видели, были моменты, когда вы пересекали порог печали и впадали в депрессию на несколько дней? Случалось с вами такое? И большинство из вас вышли из нее без чьей-либо помощи. Или, может быть, вам помог друг, или кто-то немного наставлял вас. Было такое. Это — факты, это — не мнение.